Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик, как вы поняли по названию и превью видео, сегодня мы поговорим о будущих обновлениях игры, интро, погнали! И первое чего бы я хотел начать это новые скины на персонажа, всего я нашел три новых скина, но покажу вам только два, ведь они самые крутые, один из них даже весьма немножко ну, странный. Первый скин это так скажем китаец или какой-то воин дракона, мое мнение насчет данного скина весьма положительно. я очень рад что разработчики начинают добавлять в игру более детализированных персонажей, это связано как и с чудо ведь у тех скинов есть косички, бантики и так далее, это реально круто. Надеюсь, что данный скин выйдет как можно быстрее, ведь шляпа у него реально крутая. Я бы там заварился себе супчика. Второй скин весьма странный. На данном скине изображен какой-то динозавр или жаба или что-то в этом роде. Мне кажется, что данный скин планировали добавить на 1 апреля, как шутку. Либо я просто не представляю, куда это чудо можно запихать. Мое мнение скептичное, как во мне скин не очень будет вписываться в игру. И вообще... Ладно, поехали дальше. Теперь я бы хотел вам показать три иконки, которые где-то будут взаимодействоваться. Начнем с первой. На ней мы видим щит, в котором изображен меч с планетой. Данный файл назывался «Значок блокировки команды». Не знаю, как это связано, но возможно нас ждет какой-либо ММ, либо турнир внутри игры. На втором значке изображены две сабли и прицел с какими-то шипами. Файл назывался «Значок постпанка команды». У меня даже нет идей, где могут использовать данный значок, но думаю, когда это ведут в игру, это будет реально круто. А пока пишите свои комментарии и догадки, где могут использовать это. На третьей иконке мы можем заметить блок и стрелочки, будто нам показывают, что сюда можно поставить блок. Пока что у меня есть только одна идея, где можно применить данную механику. Это режим зомби. Например, будет какое-то укрытие, где вход можно будет замуровать блоками, чтобы зомби было труднее вас заразить или вообще убить. Теперь я хочу вам показать пару иконок для килтаба, или же когда вы делаете килл, вам высвечиваются два вида черепа. Белый убийство в тело и желтый убийство в голову. На первой картинке мы видим, что будет иконка для Кила с гранатой, как по мне очень качественно нарисовано. Дальше лучше, это двойное и тройное убийство. Блин, как же я хочу видеть это в игре, а то однообразие убийств уже надоело. Было бы кстати классно, если бы была отдельная статистика, где показывалось сколько ты сделал двойных, тройных или Килов с гранат. А вот на данной картинке я снова затрудняюсь ответить, что это будет. Может это будет комбо из убийств в голову? Пишите свое мнение в комментариях, мне будет очень интересно почитать. А теперь перейдем к самому вкусному. Это два кейса. Многие уже их видели. Это джентльмен и кейс сокровища. Вроде так переводится. Данный кейс уже очень долгое время есть в файлах игры. Возможно, в ближайших обновлениях мы их уже увидим, а может быть администрация игры готовит для нас очень глобальное обновление, например, квесты, потому что сокровище звучит очень интригующе и было бы классно видеть задание, где нам будут давать кейс с сокровищем. Друзья, а на этом все. Спасибо, что посмотрели данный ролик до конца. Я буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Моя мечта это добить 5000 подписчиков на своем канале. А вы можете мне с этим помочь, нажать всего одну красную кнопку, подписаться. До новых видео друзья, пока.